запросов от наших инвесторов — это, собственно, российский фондовый рынок. Он занимает мизерную долю в общемировом. И мне интересно, каждый из тех, кто хочет инвестировать в «Голубые фишки», хоть это крупнейшие российские компании, знает о том, как они вели себя в последние 10 лет. Вот если мы посмотрим, что было в марте 8, то есть разгар кризиса, правда, в марте 9 была низшая точка, самый минимум, то есть капитализация всех этих компаний была еще меньше. Это синенький такой ползунок да, значение. И к чему пришли через 10 лет? Зелененьким это если выросла капитализация, красненьким, если компания подешевела. Смотрите, что произошло с американскими компаниями, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Все кратно в какое-то количество раз выросли, да, с 15 миллиардов, до вот, 11 сегодня Facebook. Из российских компаний в этот слайд попал только Новотек, который подрос с 25 до 42. Остальные крупнейшие российские компании, Роснест, Норникель, Лукоил, Газпром, Снизили свою капитализацию. Если взять по Газпрому, то очень существенно ее снизили. 600 миллиардов до 58. Справедливости ради нужно отметить, что дивидендная доходность на российском фондовом рынке она выше, чем мы, например, Google там тот не платит там дивидендов вообще в принципе. Поэтому было бы справедливо сравнивать ту самую total return, которую я вам говорил, да, полную доходность с реинвестированием в дивидендов, но какая аналитика, какой слайд был, тот я, конечно, не включил для красоты, но я знаю по опыту общения с начинающими инвесторами, что у них в голове нет понимания того, что, э, что капитализация Газпрома вот настолько упала, например. Потому что ну, как-то реклама и общий фон, наверное, делают свое дело. Думаю...